Всем привет наш еженедельный пятничный прямой эфир в этом в этот раз я в офисе наконец-то не где-то в полях смогу нормально провести надеюсь смогу нормально провести прямой эфир так что так давайте так я начну э, с вопросов которые мне уже задавали а потом если у вас будет вопросы задавайте и я на них тоже отвечу э, смотрите это у нас один человек задал, задал просто тысячу вопросов Здесь получается, сейчас секунду. Пена на высоком или низком давлении используем. А без, только, ну, Обычно на высоком. Если клиент ставит частотный преобразователь, то можно сделать пену на низком давлении. Или можно поставить второй двигатель и тогда сделать там низкое давление. Вот так можно решить сделать так, чтобы у вас пена подавалась на низком давлении. Дальше. Какие параметры приемника это все, давайте так, это тяжелая история, там очень много всяких, кто как по-разному делает, кто делает кольца кидает, кто делает приямки, ямы там, сколько стоит центральный хоппер, тоже это такой вопрос, пишите в какой-нибудь посте, мы вам, вам ответим, мы все посты читаем все увидим. Так, то на арматуры бетона уходит на строительство МСО. Блин, то же самое. Все вопросы это просто перед эфиром мы делаем такую рамочку, на которой мы э, просим вас задавать нам вопросы. И вот один человек прям задал кучу вопросов. Спасибо вам, конечно. Но это больше такие вопросы, которые э, нужно все-таки задавать... Э, больше нашему ну как начальнику отдела строительства к примеру да и у нас это все бесплатно вы звоните хотите оставьте свой номер телефона мы вам перезвоним или хотите мы вам скинем номер телефона нашего начальника отдела строительства и он ответит на все эти вопросы и вот тут какая цена на горячее цинкование так, как вы относитесь к пескоприемнику на всю машину? Отлично отношусь, это хорошее решение, просто дорогое решение, потому что только одна решетка, вот если это делать качественно, на, на нее уходит почти тонна, арма... ну, тонна металла, вот так скажу, потому что кто как по-разному делает, кто-то делает... кто-то использует арматуру, кто-то использует трубоквадрат, но очень дорого на самом деле это, поэтому не все так делают, и еще смотрите, когда вы делаете на всю машину, очень часто делают не больше там 15-20 сантиметров, это мало слишком, лучше все-таки сделать поглубже, там хотя бы сантиметров 60-70-80 когда у вас появится представитель белоруссии вот не могу сказать это наверное мы, го... мы вообще мы готовы сотрудничать если есть люди с белоруссии мы готовы с вами сотрудничать давайте посмотрим как мы можем с вами посотрудничать как мы можем с вами поработать мы всегда за мы всегда открыты это все знают просто сейчас у нас очень большой поток ну, очень большой фронт работы вот именно по Российской Федерации, Казахстан, вот многие знают, да, что мы работаем, Узбекистан, и здесь прям очень много работы. Белоруссию мы вот недавно подали объявление, ну как, стали размещать объявления в Белоруссии. Так, как по вашему мнению будет в будущем мойки самообслуживания или роботы? А, ну, я могу сказать так, что мойки самообслуживания, вот смотрите, мы не первые вообще, в России, Россия, это не, мы не первые, ну, Страна, что ли, как сказать правильно, в которых появился сейчас опыт с роботизированными мойками, опыт с мойками самообслуживания. Мы же не первый такой объект. да. И смотрите, как получается. В Европе мойки самообслуживания появились лет 20 назад. И сейчас они тоже активно работают. Несмотря на то, что там стоят очень много роботов. И щеточные роботы, и робот-мойки просто с рукавом. Они тоже пользуются спросом, но в любом случае мойки самообслуживания там работают и работают очень достаточно удачно. Поэтому сказать, что робот вытеснит э, самообслужки, вряд ли. Почему? Потому что в любом случае робот не моет так хорошо, как э, на, на мойке, например, на самообслужке вы можете сами помыть машину. Это первое. Второе. Все равно качественный робот – это много расхода электричества, воды. И чтобы он нормально помыл вашу машину, этот чек будет где-то там в районе 300 рублей в любом случае выйдет. Это только кузов. Поэтому на самообслужке вы это же можете сделать за 100 рублей, там за 120. Поэтому ну вот такая штука. Сейчас я занимаюсь больше не роботом, я занимаюсь не вот этими. Я сейчас больше занимаюсь вот этими земельными вопросами так сказать да вот сейчас у нас э, кто знает может быть э, кто нет э, мы сейчас занимаемся тем что находим участок вы обращаетесь говорит я например хочу там э, в республике морел там в краснодарском без разницы где в владивостоке где хотите вы говорите я хочу там найти участок под автомойку найдите пожалуйста все мы э, за определенную сумму мы находим вам участок выезжаем вот сейчас у нас уже закрыт ну как клиенту еще не передан участок клиент еще э, нет не приехал в анапу но участок уже готов к приезду клиента. Это вот первый участок, который в Анапе. Второй участок, который мы сейчас нашли, это Медвежьегорск. Дальше это у нас Татарстан заявка, Пенза заявка, Самара. В общем, 6 или 7 регионов сейчас уже тоже оставили заявки. Люди уже внесли предоплату, и мы сейчас будем выезжать. В среднем уходит неделя на, то, на поиск участка. Еще раз повторюсь, на самом деле это сделать очень тяжело, и нам очень сильно повезло, именно фирме Куга нам очень сильно повезло, что у нас появился такой сотрудник, который может это делать вот так вот моментально. До этого это было, вот я во всех эфирах всегда это говорил, что найти землю это большая проблема. Но сейчас хвала Всевышнему, что мы это можем делать вот моментально. И это работает так удобно ли оформлять оборудование через лизинг удобно причем это многие наши клиенты ну многие как процентов 30 35 40 да, где-то у нас э, клиентов которые взяли оборудование через лизинг им все одобрили все нормально работает все хорошо в принципе все довольны так как происходит обучение персонала на мойке это вот как мы смонтировали оборудование у вас на мойке вот мы его смонтировали все сделали все э, парни остаются еще один день они Первое, объясняют вам, как работает оборудование, дальше какие запчасти или детали нужно будет заменять, ремонтировать, там, еще что-то там следить за чем-то, например, за маслом надо следить, его заменять своевременно, там, еще какие-то фильтра заменять вовремя. У нас бывали случаи, когда фильтр полностью забивался и клиент вообще даже не обращал на него внимания и потом спрашивал, говорит, блин, что-то происходит, у меня мойка не работает. Вот, можно ли один пост запускать без насоса низкого давления? Можно, но нежелательно. В любом случае бывает так, что воды не хватает. Поэтому я бы вам посоветовал все-таки ставить насос низкого давления. Вот поверьте моему опыту, вот насос низкого давления вас спасает от стольких бед вот с этими насосами высокого давления. Поэтому поставив, даже купите самый дешевый насос, возьмите какой-нибудь небольшой 500-литровый какой-нибудь резервуар и маленький там дешевый насос тысяч за 5-7 за там. И я думаю, что вы не пожалеете, оборудование будет лучше работать. В Киргизстан сможете отправить оборудование? Да, сможем, нам без разницы куда отправлять оборудование, тем более сейчас мы получили сертификаты на все наше оборудование и можем спокойно вообще отправить. Э править оборудование в любой регион вообще и хоть в Европу. Так, можно ли сначала сделать открытые боксы, а потом сделать их закрытыми? Да, если вы хотите сначала сделать открытые боксы, но потом знаете или есть мысль да, в дальнейшем сделать их закрытыми, просто при постройке этих открытых постов это очень такая частая проблема. Почему? Потому что клиенты, когда строят открытую мойку, она маленькая, она там 5 на 6 всего там или на 7. А потом, когда они хотят ее закрыть, естественно, этого расстояния не хватает. Она должна быть как минимум, она должна быть глубже, потому что закрытая мойка должна быть не меньше 8 метров. Вот поэтому заранее вы должны знать, если вы собираетесь закрывать в дальнейшем, вы должны понимать, что ну, нужно уже больше делать сам каркас. Так, как дела идут у Ивана по развитию мойки, грузовой пост он вставил, как он востребован. Так, у Ивана не грузовой, наверное, просто, а он щеточные мойки делал, щетки у него там, щетки, да, востребованные. Вообще, вот эта теплая вода, вот он запустил, к сожалению, он очень поздно ее запустил, но в любом случае, вот там хорошо, идеально сделан теплый пол, идеально просто сделан теплый пол. И даже там минус 15 у него абсолютно не бывает наледи, и человек спокойно моется, не вот скользит там баджил между этими глыбами, а спокойно может мыть машину и не парить, что он там упадет, подскользнется или еще как-то неудобно по этим сугробам лазить, там, чтобы помыть машину. И плюс вот эта функция теплая вода, она очень сейчас востребована, и у него, несмотря на минус 15, на самом деле для меня тоже это удивительно, мне казалось, в такую погоду вряд ли кто-то захочет мыть машину, но у него стоит очередь сейчас. Украинская компания устанавливает два контура, два мотора два контура, два мотора. Ну, это неплохо. В России мы тоже так делаем. Это не значит, что это украинцы что-то делают. Мы тоже так делаем, но это уже от потребности клиента, потому что за второй мотор, соответственно, нужно переплачивать. Вы же понимаете, второй мотор бесплатно вам никто не поставит. Так, что выгоднее, водопровод или скважина? Ну, скважина, конечно, выгоднее, это естественно. Единственное, вы еще что можете сделать, такой лайфхак, хитрый, только никому не рассказывайте. Это я вот вам вот прям рассказываю, что вы делаете. Вы делаете городской водопровод и делаете скважину. Что делаете? В городской чуть-чуть так приоткрываете скважину, на всю открываете, спокойно работаете. Просто почему? Если вы официально за зарегистрируете свою скважину, то вам по-любому поставят туда счетчик, заставят вас поставить счетчик, и за сливную воду вы будете в любом случае оплачивать полноценно за воду, которая уходит в канализацию. А если вы сделали по моей вот этой вот схеме, то вы будете очень сильно экономить. У меня здание 18 ширина, 9 глубина, достаточно ли для трех постов, закрытой мойки и нужны ли в закрытых боксе подогрев пола. Подогрев пола, конечно, нужен, потому что, несмотря на то, что э, у вас... Э, Закрытая мойка, в любом случае подогрев пола образуется наледь, и клиенты могут подскользнуться. Это я вам говорю как владелец сети моек, закрытых моек, с мойщиками обычный, И то это у нас происходило. Вот на минуту открыли заворота, закрыли, все. Все равно образуется наледь, ну, такой геморроя много, в общем. Поэтому желательно, конечно, сделать теплый пол. И обязательно в закрытой мойке нужно делать а, вулканы. Вот обязательно, потому что если вы не сделали вулканы, то тогда у вас будет образовываться такой пар, там вообще ничего не увидишь. Поэтому обязательно нужно делать вот такие системы вулкан. Расскажу, что у нас по землям. А, вообще сейчас очень интересная история. Мы сейчас открываем а, еще одну ООО. Это будет, это будет продажа франшизы. Почему мы на это пошли? Я раньше к этому как-то сам так очень нехорошо относился. Франшиза все мне казалась таким бредом. Но когда поступило сотни заявок на франшизу, прям люди говорят слушай, я готов полностью, что вы мне приехали, сделали все под ключ, например запустили мойку, установили оборудование сделали все документы, я не хочу ни вообще нигде не заморачиваться, ничего делать и я долгое время от этого открещивался, сейчас я понял, что блин ну раз запрос настолько высок на то, чтобы мы под ключ все сделали, и не просто под ключ, это построили установили оборудование, а еще и нашли землю, сделали все документы, подключили все коммуникации, в общем, сделали абсолютно всю работу. Мы сейчас это тоже можем делать, это как на арендованной земле может быть, так и на земле, которую можно, можете выкупить, что на вторичном рынке, что у государства, ну, в общем, много разных интересных вариантов. Поэтому кому эта тема интересна, обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем, это уже все, это не надо вам искать землю. Ну, у нас часто задают такой вопрос, типа, мол, Дорого, вот сейчас как мы только объявили, что мы можем заняться поиском земли, и цену мы озвучили там от 600 тысяч, да, ну в среднем это 500-600 тысяч мы за поиск земли. И кто-то говорит, дорого, но ну, на самом деле, просто подумайте, вот вы начали искать сегодня землю, завтра, ну, чтобы найти землю, чтобы вот все это запустить, найти землю, у вас уйдет, ну, я не знаю, у меня лично ушло года три чтобы я нашел землю кусок. А представьте, сколько за эти три года я мог бы заработать. И причем я сам занимаюсь оборудованием, я сам строю эти мойки, я сам общаюсь со многими компаниями, которые к нам обращаются. И представьте, я три года не мог найти участок, где бы я сам мог расположить мойку самообслуживания. Поэтому вы очень много на самом деле экономите и... Эта цена, это только сейчас такая цена, потому что нам нужны кейсы, скажу как есть, нам нужны кейсы, чтобы вы видели, что мы действительно, тема работает, что действительно мы это можем, даже для меня самого нужны кейсы, чтобы я понимал, насколько правильное направление мы выбрали. И теперь, понимая, что мы выбрали абсолютно правильное направление, что все работает, что участки находятся, и все хорошо, клиенты довольны, я теперь могу с уверенностью сказать, мы готовы полностью найти землю, короче, взять весь геморрой на себя и вам дать просто готовый продукт, который просто будет вам генерить деньги, все. И кто у кого уже есть мойки самообслуживания, тот меня, думаю, поймет и подтвердит все мои слова. Так, справляется ли вытяжка с паром в холодное время? Нет, вытяжка не справляется 100%, вам обязательно нужно ставить вулкан, вот обязательно, потому что если вы просто вытяжку поставите, она не будет справляться, это гарантированно, это уже проверено, Ты, насколько бы качественная, хорошая она у вас не была, если не поставить вот эту систему вулкан, вытяжка не справится. Так, возможно ли настроить частотные преобразователи самому? Нет, невозможно, потому что это надо все согласовывать с платой, которая устанавливается, поэтому если вы если вы сами хотите настроить, то вы можете что-нибудь там перемудрить, и оборудование потом будет работать неправильно. А, кстати, вот сейчас, например, нам, вот я всегда говорю, что клиент, который одну поставил мойку самообслуживания, он становится как зависимый от этого бизнеса. Ну, не то, чтобы зависимый от бизнеса, а зависимый, ну, ему хочется еще и еще ставить какие-то мойки открывать, там, не знаю. И вот сейчас пост Позвонил нам клиент, который мы запускали где-то два-два с половиной года назад, мы запускали ему объект, это здесь Балашки, и сейчас он говорит, я купил три участка, я сделаю об этом видео, тоже обязательно покажу эту мойку, он у нас есть в постах где-то эта мойка, и вот сейчас он говорит, я купил место и хочу еще 6 постовую мойку открыть, так что... Вот так вот. Бизнес работает. Бизнес очень прибыльный, рентабельный, выгодный, я не знаю, со всех сторон. Вы сами, наверное, уже тысячу раз в этом убедились. Когда мы начинали, было очень сложно людям объяснить, что мойка самообслуженная, что люди готовы сами мыть машину, что это дешево, что ну, в общем, это было тяжело. Сейчас, конечно, это уже в любом случае у вас есть знакомые, родственники, которые уже открыли эти мойки, и вы знаете, сколько это денег приносит. Даже сейчас стало сложно, если честно, взять в землю в аренду, например, участника очень тяжело он говорит для да чего мне рассказывает я знаю там он зарабатывает на этой мойке там например там 500 600 миллион там он зарабатывает поэтому я в аренду сдаю ее там за 300 тысяч за 200 тысяч просто кусок земли без без там, помещения без ничего сдают в аренду там за такие какие-то баснословные ну вообще какие-то космические деньги хотя раньше это сдавалось все там я не знаю можно было за 50 тысяч взять такую землю Сейчас цены повысились, потому что все знают, сколько зарабатывает мойка самообслуживания. Ну, многие знают, по крайней мере, кто сдают эти земли. Так, какое назначение земли должно быть под автомойку? Это объект придорожного сервиса должно быть. Так, друзья, ну что, есть еще вопросы? Давайте так, чтобы это было всем полезно, прям всем интересно. Если есть вопросы по земле, если есть вопросы по документации. Кстати, вот эту методичку, вы уже получили эту методичку? Она очень полезная для тех, кто... Хочет открыть мойку. И есть очень много клиентов наших, которые открыли мойку, но не без. Ну, у которых нету там процентов 30-40 документов, еще не готовы. И они даже не знают, как как правильно их сделать, вот э, там вы найдете ответы на эти вопросы тоже. И самое лучшее, для чего сделали эту методичку, для того, чтобы если вдруг вам на начнут там какой-то в администрации, в МФЦ, или, ну я не знаю, где вам задавать какие-то тупые вопросы, а я вот сейчас прохожу все эти этапы, и я понимаю, там столько идиотских и ненужных вопросов вам задают, чтобы просто вас завалить как-нибудь там этим вопросом, э, там вы найдете все ответы на все вот эти вопросы. Откуда найти эту методичку? Вы под любым из наших постов, вы просто, или в WhatsApp, там, как вам удобнее, без разницы. Вы просто говорите, мне нужна методичка по земле, там по оформлению земельного участка. И мы вам ее скидываем. Сколько постов актуально открывать? Четыре или лучше шесть постов? Ну, конечно, чем больше постов вы от открываете, мы это тоже скоро сделаем, такую специальную табличку. Чем больше постов вы открываете, тем быстрее вы окупаетесь, тем больше вы зарабатываете. Это даже не зависит от того, что, ну, логично, типа, больше постов, больше зарабатываю. Нет, просто понимаете, чем больше у вас постов, тем больше машин едет к вам, потому что они понимают, что на 6-постовой или 8-постовой а, каждые 3-5 минут по-любому выезжает машина. И они понимают, что ждать придется недолго. Если у вас мойка там 3 поста, 2 поста, 4 поста, то они понимают, ага, тут машина будет там каждые 15-20 минут выезжать, это долго, там, мне еще ждать придется, а если еще его в очередь, ну, его нафиг. Просто... Все постояльцы моек самообслуживания, они уже эту технологию знают, и поэтому, кто постоянно пользуется услугами моек самообслуживания, они ездят, ездят как правильно, в общем, на мойке самообслуживания, где больше постов, потому что это намного удобнее. Ангар тентовый. Нет, ангар тентовый нет это такая одноразовая штука которая вы потом она вам намного дороже на самом деле обойдется если вы делаете нормально хорошо хотите сделать это сделайте хотя бы как минимум из металлопрофиля но в идеале это конечно сэндвич панели так город 30 тысяч. Сколько требуется постов для такого вот города. Если город 30 тысяч, я вам говорю, вообще смело можете 6, даже 8 постовой, если там нет ни одной мойки самообслуживания, воткните туда 8 постовую мойку, сделайте хорошую площадку для протирки. Если у вас холодный регион, я жил, советую вам, чтобы вы э, сделали не только просто мойку такую, а сделали желательно ангар, в котором можно будет и помыть машину, и протираться там же, не выезжая, например, на улицу, чтобы на морозе не протирать машину. И я вас уверяю, вы оправдаете за год, вы оправдаете все свои вложения. Я знаю клиентов, которые там за 6-8 месяцев и ангар оправдали. Ну правда, участок, я не знаю, что там с участком, но по крайней мере оборудование, ангар, постройку, все это они оправдали, потому что прям к ним потекла очередь, потому что очень удобно стало. Как быть, наверное, с отчислим, если вода будет привозная? Ух, если вода привозная, вы, конечно, замучаетесь, если честно, запускать мойку самообслуживания с привозной водой, потому что мойка самообслуживания, она 3-5 тонн воды Кубов воды в сутки использует один пост, 3-5 тонн, это при нормальной загрузке. Вы представьте, теперь каждый день привозить, ну, чтобы вы понимали, машина будет 8-кубовая, заполнить ее можно там на 6 кубов максимум. Это нужно, срок целыми днями просто машина просто ездила, каталась к вам туда и обратно. но мне кажется, это вообще не вариант, в вашем случае я бы добурил там скважину, я, если надо, до Китая докопал бы как-нибудь, но ну, лишь бы... Это, это, это в любом случае будет дешевле, чем привозить воду. Так, все. Всем всего хорошего, я надеюсь, был для вас полезным, надеюсь, вся информация до вас дошла, если что-то не дошло или что-то не, что не ответил, отправляйте там вопросы под любым из наших постов, мы обязательно вам ответим. Мы на связи, вам всего хорошего, побольше прибыли, удачных вам бизнесов и ну, всего самого наилучшего, Здоровье самое главное.